Когда вы любите, вы одновременно и ненавидите. Вы всегда находите для ненависти предлоги. Но это только предлоги. Никогда не позволяйте ненависти решать. Хорошо помню, что такое ненависть, всегда позволяйте решать любви. Я не говорю подавлять ненависть, но никогда не позволяйте ей решать. Пусть она будет такой, как есть, но пусть она остается второстепенной. Примите ее, но не позволяйте ей решать. Не обращайте на нее внимания, и она умрет сама. Уделяйте больше внимания и любви. Пусть решает любовь. Рано или поздно любовь захватит все ваше существо, и тогда для ненависти не останется места.